Всем привет, ребята! У меня сегодня прекрасное настроение. Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется «Фон для видео». В ней вот такие пакетики. Давайте сразу выберем один. Давайте вот этот. А эти убираем. Hello Kitty и Куроми. Давайте возьмем Hello Kitty. В следующем видео мы закончим эту коллекцию. Подарки на 8 марта. Вот этот. У меня сегодня прекрасное настроение. Сегодня воскресенье. В школу мне не надо. Я уже сделала все уроки. И сейчас сниму для вас видео и буду делать бумажные сюрпризы. У нас два розовых. Давайте возьмем вот этот. Тетради. С экономиком. кружечки давайте возьмем вот этот синенький я сразу подготовила нам ножнички положим их в сторону проверим чтобы вам все было видно обязательно так. Отличненько. давайте сразу покажу вам новую коллекцию Оформила я ее совсем легко. Давайте найдем ее. Вот. И откроем. Напался... Нам попалась вот такая картиночка, на ней дельфинчики, очень красиво, под номером 4. Не обращайте внимания, это мой кот. Если вам нравится, как я оформила этот каталожек, точнее эту страничку, обязательно напишите в комментариях. Первая страничка вот такая, и вторая. Очень миленько получилось. Давайте, давайте откроем наши тетрадочки. Кстати, на прошлом видео я эти картинки разместила по-другому. Получается, это должна была быть на третий, а это на второй. Поэтому ничего страшного, все правильно. Мы будем открывать также по номерам. Нам попалась вот такая тетрадочка с лягушечкой под номером 8. Вот сюда. Давайте ее приклеим. Отличненько. Ребяточки, обязательно пишите, какая тетрадка вам больше нравится из этих трех, и обязательно напишите, в каком вы классе. Подарки на 8 марта. Ребят, а какой подарок вы хотите на 8 марта, если вы, конечно же, женщина или девочка? Попалась картинка под номером 5. Это я уже знаю. Нам попались красивые серьги. Женщинам или девочке можно подарить красивые серьги. Ей это очень понравится. Отличненько. Очень красиво. Кружки. Мы чуть-чуть совсем испортили наш пакетик. Но ничего, самое главное, что обычная кружечка, которая внутри, осталась в порядке. Нам попалась картинка под номером 2. Вот, вот сюда. Давайте ее приклеим. Такие вот очень красивые бананчики. Бананчики, которые что-то ждут. Кого-то или что-то. Кстати, мои родители сегодня купили бананы. Точнее, не сегодня, а в пятницу. Кто, кстати, тоже любит бананы, обязательно пишите в комментариях. Давайте откроем следующую коллекцию. Визитные карточки. Ну или просто банков... банковские карты, скорее всего. Это же от банка карты. Значит, они банковские. Нам попался вот такой очень миленький. Это коава, точно. Я, я сначала думала, что это ленивец, но нет, это коава. Давайте ее приклеим. Она классно открывается. И давайте приклеим ее вот сюда. Очень красивая коллекция, мне она нравится. Но, к сожалению, еще пару пакетиков, и мы ее закончим. Но, ребяточки, если вы напишите, что эта коллекция вам тоже очень нравится, я сделаю продолжение. Давайте откроем Hello Kitty и Chromi. Нам попалась Hello Kitty под номером один. Давайте ее приклеим. Давайте посмотрим, какие коллекции мы уже закончили. Начнем с самого начала. Это мой первый каталог. Мне очень нравится на него смотреть. Коллекция Пазл. Я надеюсь, он будет видно. техника. это были первые мои две коллекции это уже третья бабочки это было примерно в том месяце потому что начала снимать я в январе или, или нет, я начала снимать в январе значит это было почти ну, позапрошлом месяце то есть в январе Микки Маус Микки Маус, Микки Маус и все их друзья. Вещи на зиму. Обязательно пишите что вы часто носите зимой. Может, кофту, или вы всегда носите с собой шар? А может, вы вообще без сумки не выходите. Кстати, напишите в комментариях, если кто-то любит вот такие вот наушнички, которые греют ушки. Знаки зодиака. Я, кстати, водолей, а моя мама рыбы. А мой дядя Козерог. Это очень дело. Обязательно пишите, кто вы и ваша семья. Мне будет очень интересно почитать. Козерог, водолей, весы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец. Это все знаки зодиака. Очень интересно на них смотреть. Дальше у нас коллекция клубнички. Получилось, что они все стоят в ряд, а эти на отдыхе. Это коллекция «Приготовь». Мы готовили хот-дог. Эта картинка мне очень нравится. Если вам тоже, то обязательно пишите в комментариях. Вы, наверное, уже устали. Все пишите, пишите и пишите. Обязательно. Очень красивая коллекция к Я старалась. Я делала ее, наверное, около недели, так как у меня руки до нее не доходили. Это чуть-чуть покоцалось, но ну, ничего. Обязательно пишите, какие каблуки ваши любимые. Коллекция авокадо. Эту коллекцию мы закончим в следующем видео. Это Hello Куроме. Эти коллекции вы уже видели, поэтому, думаю, дальше нам смотреть не нужно. Ребяточки, а на этом все. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Всем пока, до скорых встреч!